уважаемые коллеги, великий кормчий Мао Цзэдун говорил, чтобы научиться плавать, нужно броситься в воду. По этому поводу есть одна такая забавная история, но это скорее шутка, анекдот. Один товарищ рассказывал, однажды отец решил научить меня плавать. Когда я был совсем маленьким, он вывез меня в лодке на середину реки и столкнул в воду. Но я выплыл, сумел добраться до берега, пошел в милицию и написал заявление на отца. Вот так отец научил меня писать. Есть в нашей стране один такой замечательный человек, Владимир Филиппович Базарный. Он и педагог, и врач, и доктор медицинских наук. Вот его концепция, и не только концепция, но и практика, так здоровье сберегающей школы. Он специально исследовал вот те условия, в которых учатся дети, от чего у них портится зрение, осанка, там, прочие-прочие вещи. Ну и в том числе и педагогические аспекты, развитие мозга. Он очень много разработал, это считается экспериментальной школы, хотя, в общем-то, давно пора все это внедрить везде. И вот в школе базарного это запатентована парта базарного, там наклонная крышка, как мы когда-то в первом классе учились, неплоские столы, как раз нужный угол зрения. Там на потолке нарисованы разные фигуры, их нужно взглядом обводить, чтобы глаза не устали. Часть урока дети сидят за этой партой, она может раздвигаться, и часть урока она стоит как за конторкой. То есть главный принцип «не усади». Не усади, не заставляй ребенка в целый урок не шевелиться, там, не прыгать, не бегать. То есть, именно постоянно движение. И вот там обучают письму именно, как мы когда-то в первом классе, чернилами, чернилной ручкой, с нажимом. Это не просто формирует красивый почерк. Кстати, никогда это не получалось. Почерки у нас потом свои, индивидуальные. Но это совпадает с ритмом мозга, сердца, формирует нужные нейронные связи. И вот это гораздо полезнее, интереснее, чем учить азбуку по ноутбуку. А к этому сейчас в мире все очень хорошо идет. Продолжим разговор о ценностях таллинской школы-менеджера Тарасова. Фе Тарасов в своей концепции не только в своем опыте формировал, но и изучал древние военные трактаты древних китайских полководцев. И оттуда брал некоторые принципы и, собственно, их называл или формулировал Почти как перевод с тех китайских трактатов, они хорошо ложатся на современное управление. И вот один, одна из ценностей звучит именно так. Приблизься к оленю и попадешь. То есть, чтобы пострелить оленя, ну, издалека стрелять бесполезно, скорее всего, промахнешься. Да? Близко подойти олень не подпустит он зверь осторожный. А вот есть какая-то золотая середина, вроде и стрелять уже можно, и олень еще не убежит. Вот приблизься к оленю, тогда попадешь. То есть, нельзя сказать, смотреть все. Все. Узнать всю информацию о каком-то событии, о человеке, о каком-то предстоящем там, ну, совещании, какой-то конфликтной ситуации. Но собрать ее надо максимально, приблизиться к этой информации. И вот тогда, скорее всего, какой-то успех у вас придет, более вероятно, чем когда-то на, на скидку, на авось надеяться. Приблизься к коленю и попадешь. Уважаемые коллеги, у нас у всех в кармане сейчас лежит такой предмет повседневный, как шариковая авторучка. Мы к ней давно привыкли, а ведь были времена, когда в школе даже не разрешалось писать в первых классах шариковые ручки, ему почерк портит и так далее. Вот. Но эта вещь довольно древняя. Это у нас, может, в Советском Союзе, она в, 60 в конце 60-х годов стала так развиваться. Помните, времена. Вот. Изобрал ее американец, Лаут еще в 1885 году. Патентовал. А вот где-то в 1938 году венгер Ласло Биро своим братом, они работали в Аргентине, он был журналистом, ну усовершенствовал ручку, даже называли производство, и с тех пор она широко пошла по миру. Ну как ну, всякое новшество, не очень-то люди ее покупали, но как ни странно, им заказала британская военно воздушные силы большую партию, то шариковая ручка, отличается от чернильной, на большой высоте давление меняется, она не протекает, как чернильная. И вот летчики стали это использовать, и ручка широко пошла по миру. Потом э, кто-то там э, смухлевал тоже из американцев, патент, э, у них срок действия кончился. Ну, в общем, украли идею, но ну, теперь у нас у всех есть. А вот я помню времена, когда шариковой ручкой не только не решалось писать, но это была вещь такая, не то чтобы редкая, вот э, стержень, там где-то паста находится, э, их не просто выбрасывали, специальные пункты были, куда приходили, и ее снова заряжали пастой. Те же не покупали. А сейчас такая-то вещь, что я даже не знаю, сколько она стоит. Потому что постоянно где-то на конференциях вручают эти ручки, ее постоянно теряешь, они все практически стали одноразовыми. Вот. Но видите, 38-й год, и вот до сих пор эта вещь существует. И вроде как уже и первоклассники пишут, и другое дело. Вот. Но в связи с ручками, стали вообще с писаниной, вот такая интересная вещь. Сейчас такую байку рассказывают, что вот когда готовился полет в космос, ну, американцы догадались, что э, ведь шариковая ручка не будет писать невесомости. Там нужна сила тяжести. Вот, и тогда они, якобы, там, чуть ли не сто, ну не сто, там, а 10, там, 6 миллионов долларов потратили на то, чтобы разработать вот, ручку для астронавтов. И вот ей там писали, их сделали несколько штук. Но это не совсем так. А еще а Гагарин писал карандашом в «Братовом журнале». Но космонавты все-таки пишут шариковой авторучкой, действительно специально приспособленным для невесомости. Вот, но она не стоит, конечно, там не 6 миллионов, все раз дешевле. Изобретатель ее американец фамилия Фишер. И даже наш, наш Роскосмос такие ручки у них покупал для наших космонавтов. Так что шариковая ручка с 19 века через 38 восьмой год и в 21 веке уже там, на орбите. Очень интересный и полезный предмет. Знаете, коллеги, я вчера перенес большое потрясение. Для меня просто рухнул мир. Я зашел в автобус, сел и посмотрел напротив, сидел молодой человек, и читал книгу. Да, в наушниках, но он читал книгу, не планшет, книгу Карл. Эта книга была Оскар Уайлд. Потом я вышел из автобуса, вошел в учебное здание, сдал пальто в гардероб и пошел к двери. А там впереди меня идут два студента. Вдруг они неожиданно остановились. Я тоже остановился. Оказалось, мне в дверях девушек пропускали. И девушки даже сказали спасибо. Этот мир для меня рухнул. Что-то случилось. Продолжим разговор о наименованиях Казанских улиц. В самом центре Казани есть такая улица, еще старинная, называлась она Старогоршечная когда-то. Сегодня это улица Бутлерово, поднимающая от кольца вверх. Но сейчас она обновляется, много новых домов появилось, но в то же время там интересное есть сооружение, здание старинное, действительно. Улица Бутлерова. Сам Александр Михайлович Бутлеров в виде памятника сидит возле Ленинского садика. А кто же такой Бутлеров? Вернее, история уходит еще дальше. Кто его были предки? Дело в том, что когда Иван Грозный собирался брать Казань, известная всем история, он нанял розмысла. Тогда на Руси не говорили слово инженер еще ее не было, а от розмысл. Этот розмысл был по фамилии Батлер англичанин. Он его как пригласил, нанял. Батлер руководил строительством подкопа, рассчитал пороховой заряд и взорвал Тайницкую башню того, ну, старой крепости. И в туда ворвались в пролом конники Ивана Грозного, Касимовские татары. Вот, ну, За эту услугу Грозный его... Пожаловал земли в Чистопольском уезде, там и сейчас есть деревня Бутлеровка. Батлер, его фамилию на русский лад переделали в Бутлера, потом его потомки стали Бутлеровы. И вот Александр Михайлович Бутлеров, великий химик, он, собственно, отец был офицером, родился в этой Бутлеровке. И он в детстве его отдали учиться в пансионат в Казани. А он уже тогда, с детства, увлекался химией. Однажды что-то взорвал, его утром вывели в столовую с позорной табличкой на груди «Великий химик». И поставили перед воспитанниками, вот, баловник какой, «Великий химик». С иронии, оказалось, так и есть великий химик, основатель теории структурных химических соединений. Он был ректором дважды Казанского университета, но не очень охотно исполнял эту должность. Все-таки больше увлечен был только наукой. Потом перешел в Петерский университет работать. Оставил здесь свою химическую школу. Ну и мы помним его, потому что его памятник всегда встречает студентов университета на остановке транспорта. Александр Михайлович Бутеров, улица Бутерова.